Всем привет, вы на моем канале Аниме-кун, и это ТОП 15 Аниме в жанре Спорт. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного ТОПа не имеют значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Боец Баки Каждый воин живет одним днем, Каждый бесстрашный борец знает, что любая минута может оказаться последней. Всегда может найтись кто-то сильнее или быстрее. Ради победы или выживания каждый готов на все. И хотя бы раз в жизни каждый из них задумывается, каково чувствовать себя лучшим из лучших. 13-летний юноша Бака пытается победить своего тирана-отца, сильнейшего на планете бойца. На пути к победе он встречает массу боёв, ранений и умопопрочительных тренировок. И также ему даётся это не. Просто. Да, на улице ему нет равных, но как только он встречает человека, что занимается в какой-либо секции боевых искусств, считает своим долгом проиграть ему, а вернее просто не может победить. С этого и начинается история этого незаурядного бойца. А чего он сможет добиться, тут уж смотрите сами. Один на поле. Мечта Кокеру Айцавы – всегда оставаться братом своего брата – талантливого футболиста Сугуру Айцавы. Какеру готов быть ассистентом, тренером, помощником восходящей звезды японского футбола, заботиться, поддерживать, радоваться его успехам. Иных амбиций у Айцавы-младшего нет, во всяком случае, он сам так говорит и, похоже, сам в это верит. Но что-то меняется в расстановке сил на поле, когда в их школу переводится Нана Мисима – давняя приятельница обоих братьев Айцава. В детстве, когда девочки могли играть играть в футбол вместе с мальчишками, и когда было еще не важно, или не ясно, кто как одарен. Нана была в одной команде с Кокеру и Сугуру, она тоже любила футбол, а кроме футбола, похоже, любила одного из братьев. Несмотря на все перечисленное, эта история довольно трагична, так как начинается она с аварии. Оп, спойлер ну да ладно, в общем, происходит авария, в которой старший брат погибает, а младшему пробивает сердце стальной балкой. Врачи срочно оперируют и пересаживают сердце Сугуру Айцавы младшему брату Кокеру Айцаве. Ему очень тяжело теперь после смерти старшего брата, но лечение не забросил, так как это единственная отдушина теперь для него, и его подруга не даст просто так сгинуть этому таланту. Взрослевый велосипедист. Атаку Сакамити Анода только что пошел в старшую школу и планирует присоединиться к аниме-клубу. Ведь в средней школе у Анода не было друзей, с которыми он мог бы поговорить об аниме, играх, о и других вещах, которые дороги сердцу каждого Атаку. Он надеялся, что может делать это с новыми друзьями в аниме-клубе, но узнает, что тот был расформирован. Для восстановления клуба он пытается найти четырех других учеников. Из-за своей комплектации Анода ездит на Мамачаре, неуклюжем велосипеде, который он использует в основном для коротких поездок, чтобы забрать продукты или съездить в Акихабару, где Анода бывает каждую неделю. Велосипедист Сюнска Имаидзуми во время своей тренировки замечает Аноду, ехавшего вверх по крутой дороге. Первокурсник и велосипедист-гонщик Сокути Нарука встречает Аноду в Акихабаре, когда покупал модели Гандам для своих младших братьев. Внимание, обоих в Мамачаре Аноды. Позже выясняется, что все они учатся в одной школе. Нарука и Имаидзуми пытаются убедить Аноду присоединиться к клубу велосипедистов. Гонок. И он соглашается под давлением, но просто прийти это не вариант, ему устраивают настоящий ад, состоящих из велотрасс. Помимо этого, это одно из самых тяжелых аниме, очень много сопереживания героям. Ведь как и в любом другом спорте, люди просто не в силах сидеть и спокойно смотреть на то, как другие люди стараются изо всех своих сил. Оно донесла и приложит все свои усилия, чтобы просто не съехать с дороги и не сломаться. А в этом ему помогут его новые товарищи. Хару Кананаса с детства любил плавать, только в воде парень чувствовал себя свободным, далеким от ненужных сабот. Его страсть, пускай в меньшей степени, разделяли старые друзья Макота и Нагиса, а вот принкнувший к ним Рин Мациока был другим. Он ценил победу и не понимал, почему Нанаса – спортивный гений, не хочет рвать соперников, не считает места и секунды. В начальной школе ребята неплохо работали вместе, но потом натура взяла свое. Рин вызвал Хару на решительный бой. А после проигрыша уехал в Австралию, чтобы выучиться в лучшей школе плавания и отомстить. Дороги остальных ребят тоже разошлись. А дальше веселая троица встретилась в старшей школе Иватоби и узнала, что старый товарищ вернулся в Японию и поступил в школу Сэмедцока, славную своими пловцами. Первая же встреча показала, что Мацока изменился, стал резким, жестким. Забыл прежнюю дружбу, и реванш ему не помог. Хару, не тренировавшийся два года, искренне поздравил победителя, а Рин еще больше зашел злобой. «Будем лечить!» Решили ребята, на чтобы целебная сила воды и дружба подействовала. Нужно встречаться на дорожке, так что придется возродить клуб плавания и в Атобе. Тут не обошлось без помощи Гома Циока, младшей сестры Рина, которая очень хотела помочь брату, и, конечно же, имела свой интерес. Это в воде герой Свобода, а на суше без женщин все равно никуда». Принц Страйда. Альтернатива. В многолюдной Японии в одиночку не побегаешь, потому невиданную популярность обрел страйт. Новый вид эстафеты в реальных городских условиях. Молодые паркурщики на глазах у тысячи зрителей творят чудеса ловкости, а Штурман грамотно строит маршрут с учетом стен, лестниц, окон и всего, что может дать преимущество. Ясно, что лучшие команды состоят из школьников и студентов. И когда-то имя столичной Академии Хонан гремело по всей стране. Но теперь, как выяснила Нана Сакурай, новичок старшей школы и фанатка страйда, все это в прошлом. Увы, но клуб страйда в Академии Хонан под угрозой закрытия, а его оставшиеся члены с горя назвались шахматистами, чтобы не позориться. Но усталые ветераны не понимали, на что способна мотивированная девушка. А она для начала нашла двух юных гениев бега, веселого раздолбая Рику и мрачного перфекциониста Такеру. Сладкая парочка вызвала стариков на бой. Лишний малый личный опыт и мастерство их штурмана позволило свести матч в ничью. В общем, звезда команды Хона загорелась вновь. А кто хочет подробностей, да Добро пожаловать на улице. Коронный бросок. Что делать парню, который за все время средней школы получил 100 отказов на предложение встречаться? Конечно же не унывать. Вот и Сакураги Ханамичи, перейдя в старшую школу, не оставил надежды на любовь. Но препятствует ей его яркая внешность. А именно рыжие волосы, зычный голос и высокий рост. Однако это не помешало ему влюбиться в очередную девушку. И кажется на этот раз все серьезно. Девушка тоже им заинтересовалась. Но исключительно из-за его роста. Она уверена, что он просто создан для баскетбола сказано сделано наш герой спортзале против капитана команды школы что не сделаешь ради любимой так начинается путь прирожденного гения баскетбола сакураги ханамичи путь будет весьма тернист полон состязаний тренировок и конечно же дружбы Путь аса. На первый взгляд, кажется, что бейсбол – это легкая игра. Тебе лишь нужно хорошо бросать и ловить мяч, а также отбивать его. Помимо этого, будет хорошо, если ты быстро бегаешь от соперников. На самом деле, как и в других любых видах спорта, у игрока должна быть самоотдача и прямолинейность. А также, когда от тренера уже ничего не зависит и он ничем не может помочь, необходимо моментально придумать тактику, чтобы одолеть другую команду и победить. Эйдин Савамура с самого детства любил играть в бейсбол, поэтому у него и сложилась мечта участвовать в национальных соревнованиях. Но его мечта потихоньку ускользала у него из рук. Он жил в деревне, поэтому учился в местной школе, где игра бейсбол была лишь глупой игрой. Команда была ниже среднего уровня, хотя Эйдин очень старался это исправить. Однако все его попытки были тщетны. И его постоянно преследовала неудача. Но, к счастью, это длилось недолго. Вскоре его жизнь кардинально меняется. Во время одной игры его замечает заместитель президента Элитной школы Сейду. Рейта Касима увидела в нем настоящий потенциал. Она приглашает его учиться в их школе. Эйдин с великой радостью соглашается на это предложение. Теперь же он потихоньку будет приближаться к своей мечте. Однако не все так просто. Его ждет очень трудный путь работы над собой. Принц тенниса. 12-летний Рема Этиден перевелся в Академию Сайгаку из США. В Америке он успел прославиться как отличный теннисист в своей возрастной категории, мощные крученные подачи, умение играть как с правой, так и с левой руки, делали его практически неуязвимым соперником. Но в новой школе очень сильный спортивный клуб. И теперь новичку придется изрядно попотеть, чтобы выбиться в лидеры. Его самые серьезные конкуренты Кунимица Тедзука, который уже два года уходит с корта исключительно победителем. Так и Массира способна перемещаться по площадке с удивительной скоростью, даже несмотря на травмы. И Каору Кайду, который точно знает, как вымотать противника. К тому же наш амбициозный герой раздражает главных задир, которые мечтают поставить его на место. Сумеет ли подросток показать достойный уровень игры? Или ему суждено померкнуть на фоне местных звезд? Давайте сделаем небольшой перерыв и узнаем о Японии побольше. Расскажу я о сумо. Борьба сумо была создана в Японии еще до известного периода Эда, правда, точные даты появления нет. Борцы сумо были уважаемыми спортсменами в период Эда, но это также имело и религиозный смысл. Например, борцы сумо тесно связаны с синтаистской верой, и современные ученые считают, что некоторые события сумо были полностью религиозными. Сегодня борцы сумо являются народными героями Японии, и по всей стране проводятся различные соревнования. Кроме того, борьба сумо распространилась по всему миру и даже стала олимпийским видом спорта. Самый известный стадион Сумо в Японии находится в Токио, и называется он как национальный зал Сумо. Надеюсь, данное отступление вам было хоть немножечко интересно, а я, пожалуй, продолжу тему видео. Мегало-бокс Сидеть тихо и делать только то, что говорят, это удел для трусливых слабаков. Оставаться в тени или сражаться, это решает только тебе. Наш герой сделал свой выбор. Он идет вперед и сражается. Мегалобокс – это новое направление в спорте, где атлетические возможности и передовые технологии слились воедино, и от этого союза у привычного бокса, того самого, который мы с вами знаем, появилась новая жизнь, а точнее новое сверхфутуристическое будущее. Создателем этого спорта будущего стал бывший глава крупной компании «Ширата Групп». Сейчас Мегалобокс вырос до того, что корпорация организовывает и спонсирует турнир по этому зрелищному виду спорта премиум-класса. Участники турнира будут сражаться по всему миру, пока не будут определены четыре лучших из лучших. И вот они уже будут сражаться в мегалонии. А это уже уровень и привилегии, и в случае победы – роскошное будущее. Турнир планируется через три месяца. Сейчас у Смечакови есть шанс попытать судьбу, среди которых и будет наш герой по имени Джейди. 11 молний это история о футболе, но он не такой, какой мы привыкли видеть. Это альтернативный мир, где обычные люди могут творить чудеса. Собственно, основные события разворачиваются в средней школе молний, где местный футбольный клуб находится на грани распуска. И это неудивительно, ведь в нем числится только 7 человек вместо необходимых 11. Да и те, кто входят, как-то несерьезно относятся к футболу. Они потеряли веру в то, что когда-нибудь смогут принять участие в футбольном фронте, чемпионате по футболу среди клубов средних школ, только лишь капиталов по имени Эндо, который играет на позиции вратаря, не потерял надежды и пытается взбодрить других, он постоянно тренируется сам и тренирует детишек у реки. И вот однажды его вызывает руководство школы и говорит, что им предстоит сыграть с чемпионами футбольного фронта товарищеский матч, и если они проиграют, то тогда футбольный клуб будет распущен. Эндо эта идея понравилась, ведь для него нет ничего лучше, чем играть в футбол с сильными соперниками. Правда, друзья по футбольному клубу его энтузиазма не разделили, так как испугались Грозных соперников. Эндо начинает поиски четырех необходимых игроков, а также продолжает совершенствовать свои навыки по инструкциям, оставленным его дедушкой. Друзья видят старания Эндо и заряжаются его энтузиазмом, но смогут ли они найти новых четырех игроков за пару дней, а потом и обыграть чемпионов? Да и вообще, осуществится ли их мечта попасть на футбольный фронт? Юрий на льду главный герой этого сериала юрий кацуки простой паренек который даже не мог мечтать о том чтобы представлять японию в гран-при по фигурному катанию юрий долго готовился к соревнованиям но увы потерпел серьезное поражение герой возвращается домой в расстроенных чувствах молодой человек испытывает смешанные чувства, ведь он не может просто так бросить любимое занятие но при этом до сих пор испытывает боль того ужасного поражения юрий размышляет о своем будущем решая остаться со своей семьей однако судьба дает персонажу еще один шанс, когда на пороге его дома появляется величайший фигурист Виктор Никифоров, который в один голос с Юрием Плесецким предлагает молодому человеку поучаствовать в очередном гран-при. Номер 24 Натусо Юдзуки занимался регби в детстве. Он надеялся, что продолжит играть в любимую игру уже во взрослом возрасте. Увы, но эта мечта может не осуществиться. Плачевное положение клуба в заведении, где он теперь обучается, может исправить только уверенный в себе и сильный духом лидер. Главный персонаж когда-то давно состоял в команде настоящих звезд. Их команда играла безошибочно, однако между действующими лицами сложились сложные отношения. Теперь каждый из бывших представителей команды мечты занимается регби в других учебных заведениях. Велика вероятность, что они встретятся по разные стороны баррикад. Однако, главный герой надеется, что ему удастся показать свой высочайший уровень в матчах против бывших товарищей. Небо, где встретились звезды Четвертый сезон участники школьной спортивной секции не могут показать никаких успехов. Руководство учебного заведения приходит к выводу, что кружок себя изжил. Пришло время его закрыть. Для участников команды по теннису эти слова становятся настоящей трагедией. Особенно переживает капитан. Несмотря на заурядные способности, Томас Синдзо всегда старался играть, выкладываясь на все сто. Поддерживать командный дух, вселять товарищ оптимизм. Усилия оказались напрасными. Теперь общие тренировки и турниры в прошлом. Хотя... Остался последний шанс отменить приказ о расформировании секции, привести в коллектив настоящего самородка, уникального игрока, что научит своему мастерству и остальных. Причем такое есть на примете: Том упрашивает новичка школы Маки Кацураги поддержать теннисный клуб. Ведь парень редкий талант, совместивший отличную форму, быструю реакцию и настойчивый характер. Тот живет вдвоем с мамой. Семья крайне нуждается, поэтому в первую очередь интересуется гонораром. А услышав, что денег не будет, отвечает отказом. Однако, судьба упорно сбежает героев. Так начинается чудесная история искренних переживаний и общей борьбы за успех. Баскетбольный клуб в частной школе Кейси множество различных как спортивных, так и простых клубов. Баскетбольный клуб, состоящий в основном из младшеклассников, с недавних пор разделился на две команды. Первые были мальчики, которые ставили себя выше других и считали, что только они достойны быть в этом клубе. Вторая команда состояла из девочек, которые однажды решили приструнить этих хулиганов и доказать им, что они тоже способны играть в баскетбол. Но все вышло не так удачно, как они хотели. Время шло, команде в девочек было всего 5 игроков и только одна из них умела играть. Томо Каминато, несмотря на свой юный возраст, могла вытворять с мячом невероятные вещи. Но баскетбол – это командная игра, и одной тут никак не справиться. Тренировать девчат никто не хотел, но вот однажды удача повернулась к ним лицом. Из другой школы к ним старший классник Субару Хасыгава, который до этого 6 лет посвятил любимой игре. Их местный клуб закрыли, и после этого Субару перестал играть. Узнав, что команде девочек нужна помощь, он с трудом, но согласился их тренировать. И теперь у девчат есть шанс доказать всем – что они не пустое место школы Кейси no Дни. Все подростки должны делать выбор, принимать ответственные важные решения, ведь от этого действительно зависит вся дальнейшая жизнь. И одно дельце, когда у тебя есть таланты и огромное увлечение, которым ты готов посетить жизнь, и совсем другое, если тебя зовут Цукуши, и ты главный герой аниме сериала «Дни». Как и многие ключевые персонажи, поначалу Цукуши так себе, скучноват, чуток уныл и не знает свои скрытые сильные стороны. А ведь они-то на самом деле есть у всех, и порой действительно нужно помочь им чуть-чуть раскрыться. Таким решающим я даже скажу поворотным Фактором станет знакомство с помешанным на футболе парнем по имени Джин. В нем горел огонь. Азарт и настоящая уверенность в деле, в которым он занимается. Проникнувшись идеей, Цукуши вступает в футбольный клуб. Теперь он новый член команды. Жить без мечты скучно и неинтересно. Но теперь у него есть с кем идти к цели. Ведь он не один и знает, чего хочет. А в компании новых и очень веселых товарищей. Теперь у Цукуши есть целая жизнь, наполненная смыслом. Всем спасибо за просмотр. На этом видео... На этом ролик подошел к концу. Если он тебе понравился, то поставь лайк, напиши комментарий и подпишись на канал. Не будь бокой. С вами были Мистерио и Корсар. Еще услышимся. Пока.